Дорогие друзья и зрители канала Новостройки новостройки.шоп Сегодня я, мы Мысева Ирина, специалист компании, приехала в жилой комплекс Смородина для того, чтобы снять вам обзор данного комплекса. Мы посмотрим инфраструктуру данного района, посмотрим технологию строительства данного жилого комплекса, познакомимся с менеджером, узнаем о программах ипотечного кредитования, Жилой комплекс «Смородина» находится в микрорайоне Новознаменский Карасунского округа города Краснодара. Граничит он с районами Комсомольский и поселком Знаменский. В данный момент мы находимся на улице Богатырской. Это спальный микрорайон, тихий и комфортный для проживания. И скажем вам по секрету, что недвижимость в данном районе подорожает в разы, потому как здесь запланировано комплексное развитие инфраструктуры. Все, что необходимо для комфортного проживания, находится у вас в двух шагах. Либо же на первых этажах жилых домов. За моей спиной будет находиться коммерческая недвижимость, которая будет оформлена в едином стиле. В ней будут находиться банки, рестораны, аптеки, салоны красоты, магазины и зоны отдыха. Четверть всех земель в районе будет занимать зеленая зона. Планируется строительство Большого бульвара, который будет соединять Знаменский и Новознаменский район. касается социальной инфраструктуры, в районе находятся 5 муниципальных школ и 5 детских садов. Дети до школы добираются на школьном автобусе. В ближайшее время планируется строительство 25 школ на районе, и также 68 детских садов. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в двух минутах ходьбы. Мы сейчас находимся на ней. Скоро ее оборудуют и здесь будет очень комфортно. Чтобы добраться до торгового центра СБС Мегамол на общественном транспорте, понадобится час 45 минут. Также, если вы будете ехать на собственном автомобиле, то данное время составит всего лишь 12 минут. Друзья, это не мои данные, это данные Дубль -Гис. В соседнем микрорайоне Комсомольском ходят трамваи. Ближайшая трамвайная остановка на пересечении улиц Уральская и Тюляева. Технология строительства данного жилого комплекса «Монолит Кирпич» это 9 литеров от 13 до 16 этажей, а более подробно мы расскажем вам чуть позже. Пойдем. Ну что ж, друзья, вот мы и пришли в отдел продаж застройщика АСК. Сейчас мы более подробно узнаем все именно от застройщика о данном жилом комплексе. Пойдемте, выведаем все секреты у Натальи. Дорогие зрители, знакомьтесь. Это Наталья, ведущий менеджер компании АСК. Можете вообще выйти. Здравствуйте, новостройки Шоп. Я Представляю вам жилой комплекс Смородина. Если мы посмотрим, у нас на фасаде есть большое коммерческое помещение. Оно все продано. Сюда заезжает коммерция, все сетевые магазины. Также первый и пятый литер. А на первых этажах у нас тоже коммерческие помещения с отдельным входом. То есть у вас будет все в шаговой доступности. Вся необходимая инфраструктура, магазины, супермаркеты, Озон, Валдберрис. Также у нас сейчас проходит акция во втором, третьем и четвертом литере «Ремонт в подарок». Либо, если мы ремонт не берем, то скидка 10% от стоимости квартиры. Скажите, а ремонт в одном только виде? Ремонт только в одном виде от застройщика, uh -huh. но это достаточно хороший ремонт, то есть качественный. У нас будет на полу ламинат 33 класса, флезлиновые обои под покраску, натяжные потолки, люстры, светильники, в санузле плитка керамогранит на полу и на стенах до потолка, ванна, унитаз, okay, раковина и смесители. А, межкомнатные двери. Входная дверь будет металлическая, сейфовая, с двумя замками, то есть менять ее не нужно будет. А балкон у вас будет остеклен с люминацией от ультрафиолетовых лучей. То есть заезжай и живи. Отлично. А скажите, пожалуйста, почему у данного комплекса такое название «Смородина»? А это фишка нашего комплекса. У нас возле каждого дома будут высажены кусты черной, белой и красной смородины. Также у нас... Здесь представлены однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные только в одном третьем литере. Здесь четыре квартиры на этаже. Очень ну, преимущество, скажем так, этого литера. Однокомнатные квартиры стоят, стоят от 4 миллионов 150 тысяч. А если по платежам по ипотеке рассчитать, вот по семейной ипотеке 2% на весь срок у нас субсидированная ставка, а по господдержке 3% на весь срок. То есть платежи от 13 тысяч в месяц. Наталья, а можете более подробно рассказать об угу. ипотечных продуктах? Какие да. ставки в данный момент, да, какие конечно. платежи будут? Значит, Сейчас у нас есть ипотека субсидированная, то есть процентная ставка сниженная застройщик субсидирует и по... Да, ставку банка. ставку угу. банка субсидирует, отправляет гарантийное письмо, соответственно, снижает ставку. Есть господдержка и семейная ипотека. По семейной ипотеке мы работаем со Сбербанком, Альфа-банком, ВТБ, Промсвязь, Открытие и субсидируем, соответственно, ставку. процента будет на все 30 лет. Если мы берем господдержку, то есть она подходит практически всем, просто сумма кредита должна быть 6 миллионов. А здесь процентная ставка будет 3 на весь срок, на все 30 лет. То есть получается семейная ипотека 2% ставка, также господдержка 3% ставка. Да, на все 30 лет. Отлично. Первоначальный взнос должен быть 15% от стоимости квартиры. А у нас есть также ипотека без первоначального взноса, предоставляет промсвязьбанк. По полному пакету документов первоначальный взнос должен быть, вернее, без первоначального взноса, но процентная ставка будет чуть выше. 6-7 ориентировочно. Хорошо. И скажите, пожалуйста, о... Инфраструктуре, в принципе, данного района, что можете сказать? Угу. А, на, на данный момент а, в минут, 15 минутах ходьбы у нас есть уже действующая школа и детский сад. Новые, да? А, да, новые, на улице имени Нарыкина, а, ну, 15 минутах от Смородины. А, также общественный транспорт ходит, 59-я маршрутка, остановка прямо возле комплекса. Есть 19 маршрутка, которая ходит по саму, самому микрорайону Новознаменский. Также у нас планируется строиться большой медицинский кластер, это как вторая кровая клиническая больница, только намного больше. Угу. Здесь будут и перинатальный центр, и онкоцентр, и поликлиники, и планируется филиал от Кубанского государственного университета. Соответственно, будет и развлекательный кластер, это будет аквапарк типа парк, небольшого парка Галицкого, Так как объект федерального значения будет, медицинский кластер, соответственно, будут новые развязки, новые дороги. Дорога будет идти к парку Галицкого по Тихорецкой и вторая дорога через Лорис тоже то, в город. То есть соединение с города будет. Все развитие идет в Новознаменский микрорайон. То есть здесь будет как город в городе. Вся необходимая инфраструктура. Магниты, пятерочки, они уже есть на данный момент. Все самое необходимое. Все необходимое есть, да. Пока цена доступная, как только начнет строиться либо медицинский кластер, либо филиал от Кубанского университета, соответственно, цены здесь будет в три раза дороже. Спасибо вам, Наталья, за такое подробное описание вашего жилого комплекса. Дорогие зрители, если вы хотите узнать более подробно о наличии квартир в данном жилом комплексе, то проходите по ссылке, которую мы оставим ниже. С вами была я, Ирина Мысева, Наталья, представитель от застройщика. Всего доброго! Друзья, мы находимся в жилом комплексе «Смородина» 4 литер. Давайте посмотрим несколько планировок. Это однокомнатная квартира площадью 35,2 квадратных метра. Это комната. Площадь ее составляет 13 квадратных метров. Выполнена предчистовая отделка, стяжка пола. Также коридор, из которого проход в санузел. Но мы пройдем в кухню. Кухня площадью 14 квадратных метров. Обратите внимание, в данном жилом комплексе увеличены оконные разъемы. Увеличены они в ширину. А это двухкомнатная квартира с видом на внутренний двор. Площадь ее составляет 50 квадратных метров. И в данный момент мы находимся в спальне площадью 14 квадратных метров. Проходим в коридор, достаточно широкий. 7,6 квадратных метров, также еще одна спальня, немного поменьше. И главная зона в любой квартире – это кухня, 10,7 квадратных метров. И еще одна планировка, которую я с удовольствием вам хочу представить – безумно светлая квартира. Пройдемте. Мы находимся в двухкомнатной квартире площадью 51 квадратный метр. Данная комната почти 16 квадратных метров, она просто наполнена светом и выходит на две стороны. Также еще одна спальня 12,7 квадратных метров, с широким окном, достаточно светлая. И проходим в кухню 12 квадратных метров, достаточно комфортная для большой семьи. Также санузел и коридор. 6,5 квадратных метров.